Начали потихоньку прокладывать провода. Первые два уже готовы. Mm -hmm. <laughs> Еще вся стена. Mm -hmm. Раскидали немножечко проводку по этой стороне. С этой стороны будем раскидывать, когда уберем мебель. Сейчас загрунтовали штробы. И будем их уже замазывать. Вот так вот выглядит сверху. И сейчас вот так вот пока что выглядит комната. Постоянно приходится все мыть, потому что ходит кот повсюду. И ему лапы постоянно мыть. Вот мы закрутовали, я сразу вот прочерла чтобы не было ничего доделали мы полностью проводку пока что вот так все выглядит и вот здесь вот на дверь висит и санчес делает кабель канал в щель вот эту вот чтобы было проще прокладывать провода потом к телевизору правильно Проходим второй раз эту стену. Немножко с утра увидели, розовые пятна остались. Поэтому такими мазками сделали. И эту стену уже тоже закрасили. Просто лепестки стали закрашивать, он высыхает. В принципе, не видно. Вот так вот. Там вот чуть-чуть осталось закрасить. И будем заливать полы. Вот. Полы мы заливать не будем, мы будем трубы замазывать. Ну, трубы замазывать. Вот как-то так. В общем, сняли мы отсюда дверь, выставили на вид, пока только один человек позвонил, не знаю, заберут или нет. Здесь страшно, ужас. Ну да ладно, потом сделаем. И мы когда дверь сняли, отсюда кусочек пошел, туда кусочек пошел. В общем, мы немножко убрали обои. Вот эта вся куча валяется. А тут дальше не стали, тут потом. Зато уже потом делать меньше надо будет. Опять переиграли все свои планы. Да. В общем, я сейчас снимала, как мы вот, вот думал, эту перегородку... Откроет, не аккуратно. Вот Ксюша все снесла, пока прошло. <laughs> Отстань. Мы сейчас вот эту вот перегородку когда разносили, нам так понравилось без нее. <свист> так красиво выглядит. И когда будет вот эта стена полностью готова, будет вообще прям прикольно. Надеемся. Надеемся, да. Ну, а не понравится, бабахнем сюда, трясой. <свист> <свист> Недолго <свист> <свист> потом все это сделать будет. Но пока что решили вот такой огромный проем оставить, без перемычек, без всего, без кухни будет такой большой. А, то есть здесь, то вот здесь перемычка, О, перемычка да. А здесь вот так вот, наверное, все-таки оставим. Вот. Все, убираться и на мусорку. Привет! У нас начался новый день. Вчера э, в обед мы успели вот как раз там залить немножко пол цементом Вот осталось немножко, где не высохло. не повреждались трубы так-то везде уже высохло. за ночь мы эту трубу включали то окна открывали а у нас сегодня задача на день такая мы сегодня укладываем на приедет папа помогать и вот мы сейчас вытаскиваем зеркало телевизор стол маленький белый стол все выгружаю из этого шкафа Отношу все на кухню и будем быстренько шкурить эту стену и покрывать ее еще одним слоем. <laughs> не знаю, успеем или нет. Так-то вот эта стена, хоть она и в пятнах идет, но под обоим вообще самое то будет, потому что вот так вот не видно. Нет, кстати, тут вот на солнце видно, что выпадает. Вот, но под обоями будет вообще все нормально. Мы то и дело уходим, сравниваем. У нас сейчас вот есть кусочек. такие будут в общем когда смотришь не видно Она нет не видно просто вот уголочек это двигается. вот так вот приступаем Его будем, завтра будем разгружать весь коридор, кухню, чтобы укладывать ровными полосами плитку. Вот, ну не знаю, посмотрим, потому что под плиткой у нас в коридоре, э, на кухне и в туалете будет везде теплый пол, поэтому все снимаю, все показываю, сейчас будет видно, сейчас. и будем вот это вот все разгружать обратно. Мы опять много всего перетащили, и обои унесли оттуда, чтобы ламинат было удобнее укладывать. И вот опять здесь хаос.